Вера – это не просто идея, это не просто желание. Вера – это доверие, это то, почему была создана компания Total Life Changes. Мы верим в помощь людям, поэтому мы создали компанию с нуля. Компанию, которая основывается на обществе и продуктах, благодаря которым вы можете что-то ощутить. Мы назвали ее Total Life Changes – «Тотальные жизненные изменения». И люди поверили мне. Потом случилось что-то очень важное. Они начали верить больше. Они поверили в себя лучшего. В свои способности. Они стали частью сообщества. Они начали создавать изменения. Они создали наследие. Поэтому, когда вы размышляете над этим, Total Life Changes не просто компания. Это вера. Вера в себя. Вера в людей, которые вас окружают. Вера в лучшую жизнь. Вера благодаря которой возможно все. Тотальное жизненное изменение.